Если он и боится чего-то, он боится, как бы на него не нашелся какой-нибудь соляник. Это он может бояться. Правоохранительных органов при той ситуации, которая у нас сейчас существует, он вряд ли боится. Утром 14 июля 2004 года спецрейсом из Нью-Йорка под охраной Иваньков был доставлен в Москву. В течение всего полета он мирно переговаривался с немногими пассажирами необычного рейса. Бронированный микроавтобус и целый отряд спецназа терпеливо ждали утрапа. Худого и невысокого 64-летнего человека мгновенно окружили несколько спецназовцев в камуфляже с автоматами. Наручники с заключенного Иванькова не снимали ни на секунду. Бронированный форт тронулся с места и двинулся в сторону СИЗО. Матросская тишина. Ну, это... Можно сказать, в ВИПовский следственный изолятор, там же содержатся и Федорковский, и другие известные нам фигуранты. Причина возвращения Иванькова уже не являлась загадкой. Вероятно, проведя треть своей жизни в тюрьмах, на свободу он хотел выйти именно здесь, в России, и надеялся, что его оправдают. Я горжусь своей жизнью, прожитой жизнью, вне зависимости от того, что она у меня была очень трудная и непростая. Я нигде не дрогнул, я везде шел прямо, я нигде не сделал шага в сторону, налево, и тем более назад. 15 июля прокуратура Москвы предъявила Иванькову обвинение по статье убийства двух и более лиц. А через 9 месяцев, 19 апреля 2005 года, дело было передано в Мосгорсуд. Всем было понятно, и даже вот я разговаривала там, ну, со следователями еще оставались опытные там, честные там, следователи, которые говорили, что у нас дел выше крыши, и заниматься там делом Япончика столетней давности совершенно никому не надо. Он уже отсидел себе в Америке, и куда хочет, пусть приезжает там, да, если захочет приезжать в Россию. Зачем заниматься делом совершенно бесперспективным? В июле того же года Мосгорсуд вынес оправдательный приговор по делу Иванькова на основе вердикта коллегии присяжных. Ни один свидетель обвинения не смог с уверенностью опознать в Иванькове человека, расстрелявшего турок в московском ресторане 13 лет назад. Присяжные признали его невиновным в убийстве. После оглашения вердикта Иваньков был выпущен из-под стражи в зале суда. Я вернулся к себе на отчизну, для меня это... Великий праздник, великие события. Я верю всех вас. Для меня это тоже праздник. Потому что вы мои соотечественники. Вы сыны и дочери русского народа. Говорят, что вскоре после освобождения Япончик уехал из России. Возможно, он уже не хотел оставаться лидером преступного мира. Возможно, мечтал о покое и умиротворении. Ему было 64 года. Но для такого человека, как Япончик, с его авторитетом и связями, это возраст расцвета, а не пенсии. Воры в законе на пенсию не уходят. Понятия уйти на пенсию такого нет. Существует э, понятие завязать. Э, завязать вору в законе все равно, что подписать себе смертный приговор. Это по всем э, воровским канонам, если я не ошибаюсь. По данным спецслужб, Иваньков, находясь за границей, продолжал играть роль третейского судьи в криминальных сообществах России. К нему обращались, когда дело не могло решиться без его авторитетного участия. дело в чем, что большинство преступных авторитетов современности, они не признают воровских законов, они не признают общиковых законов. Они от них оказываются, потому что они создали уже свои большие империи. Летом 2009 года появилась информация, что Иваньков вернулся в Москву инкогнито, но встречался с друзьями и знакомыми. Как он мог инкогнатно находиться, если он здесь был, его освободили, его там оправдали. У него есть квартира, у него есть там, да, не знаю, дача, загородный дом, у него есть семья. Он же спокойно жил в Москве. Чем он занимался, сказать там, дословно сложно, но я, например, знаю, что он спокойно ходил там, по ресторанам, как бы его видели, да. а он был на юбилее одного вполне там, медийного лица, где собиралось там человек 700 да, разного плана, с одной стороны, чем правительство, с другой стороны, криминальные авторитеты. Но большинство экспертов уверены, что после освобождения япончик жил за границей. Тогда что же могло послужить поводом для его приезда в столицу? Он прибыл сюда, очевидно, из-за рубежа, он здесь долго не был, для того, чтобы осуществить какое-то, скажем так, в кавычках, правосудие, выражаясь их языком, осуществить разборку. И вот тут он кому-то не угодил либо не то решение принял. По одной из версий, Иваньков прибыл в Москву для урегулирования спора, возникшего между двумя влиятельными столичными криминальными группировками, контролировавшими игорный бизнес Москвы. Вероятно, споры между криминальными авторитетами возникли после того, как 1 июля правительство Москвы закрыло все столичные казино. Предполагается, что Вячеслав Иваньков провел ряд встреч с лицами, которые контролировали игорный бизнес в столице, и одна из группировок решила его устранить после неудачных переговоров. По другой версии, Япончик прибыл в Москву, чтобы урегулировать конфликт между двумя группировками воров в законе, возглавляемыми Асланом Усаяном в криминальных кругах Дедом Хасаном и Тариелом Аниани. Есть мнение, что спор между криминальными лидерами возник в результате распределения сфер влияния и финансовых интересов по вопросу проведения Олимпиады 2014 года в Сочи. По слухам, в этом споре Япончик принял сторону Аслана Усаяна, чем разозлил Аниани. Его и считают возможным заказчиком покушения на Иванькова. Дед Хасан как бы, э, ну, скажем так, ближе к Япончику, он с ним в хороших отношениях и так далее. Он как бы может быть на его стороне. Но я считаю, что здесь более глобальный, так сказать, конфликт, потому что здесь, если сам этот самый Усаян и Аня, они разбираются, это одно дело, а другой вопрос, когда, скажем так, Крыло славянское и крыло кавказское воюют. Иваньков был всегда как бы приверженцем именно славянского крыла преступности. И боролся с кавказцами. Это не значит, что если он воюет с кавказцами, что он не может дружить там, с дедом Хасаном, он же Аслан Саян. Все равно это все ближе к Кавказу, чем там и горный бизнес. А между тем представители криминального мира вынесли свой приговор по делу о покушении на вора в законе по кличке Япончик. Поговаривают, что вскоре после покушения в матросскую тишину пришло письмо, подписанное 36 шестью криминальными авторитетами, в котором фактически содержится призыв к устранению законника Терриэла Аняни по кличке Таро. Такого рода послание на самом деле было. На жаргоне они называются малявами, либо прогонами. Что касается названного фамилии, я не могу сказать он или не он. Я могу сказать абсолютно достоверно, что э, вот, уголовная профессиональная среда э, находит очень быстро и доказательства предъявляет быстрее и объективнее, чем правоохранительные органы. В этом я нисколько не сомневаюсь. 9 октября 2009 года, через два месяца после покушения, Вячеслав Иваньков скончался. Ему было 69 лет. Это случилось ранним утром в одной из частных клиник Москвы при онкологическом центре. Причина смерти гнойный перитонит, воспаление легких и несколько прободений тонкого кишечника. 13 октября 2009 года криминальный мир проводил в последний путь авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Это событие приняло поистине грандиозный размах. Похороны прошли с небывалыми почестями. Все это время правоохранительные органы работали в усиленном режиме. На знаменитое Ваганьковское кладбище съехались криминальные авторитеты со всех регионов страны. Сотни соратников пришли проститься с королем преступного мира. Гроб с телом Иванькова в храм на территории кладбища привезли накануне вечером. И всю ночь священнослужители отмаливали грехи усопшего. К его могиле несли огромные венки и цветы, ценой в несколько сот тысяч долларов. Хоронили япончика под российским триколором в роскошном дубовом гробу, внутри которого установили свет и кондиционер. По слухам, вся эта атрибутика похорон обошлась примерно в миллион долларов. Япончику отдавали почести как патриарху старого воровского мира. Дело в том, что положение Иванькова в преступном мире было достаточно высокое. Он был вором в законе, воспитанным на старых традициях, на старых традициях воровских. И пользуясь огромным авторитетом в уголовном среде, да что греха таить и у некоторых политиков и государственных деятелей тоже. После смерти Иванькова началось активное обсуждение возможности начала войн между криминальными кланами за передел сфер влияния. Люди слишком хорошо помнят бандитский беспредел в середине 90-х годов прошлого столетия. Многие ожидают значит, бойню воров, перестрелки типа 90-х годов. Я хочу сказать, что этого не будет. Во-первых, потому что все поделено. Во-вторых, все поумнели, и в условиях кризиса воры в законе не будут будоражить общество, не будут будоражить, не будут будоражить милицию. И, в-третьих, правоохранительная система тоже готова к этому. Поэтому никому это не выгодно и это не будет. Все будет спокойно. Незаурядный криминальный талант Вячеслава Иванькова был порождением советской правоохранительной системы, которая всегда играла с ним по своим правилам. Фантастическую популярность и авторитет в уголовной среде япончик завоевал благодаря советской же тюремной системе, где начальники колоний выстраивали нужную им иерархию среди заключенных. Высокий уголовный статус дал Иванькову власть в годы перестройки, когда преступные капиталы были легализованы. А затем само время помогло Япончику войти в международные криминальные круги. Это уже были не сходки за рубежом. Это были саммиты, презентации, аудиенции. Иваньков всему научился сам. А истории и легенды о нем стали частью криминальной летописи страны. С уходом Япончика канула в лету и целая эпоха. Эпоха власти криминальных авторитетов, которые существовали и действовали, пусть и по особым, придуманным ими самими, но все же законом.